Бонжур, лизами. Здравствуйте, друзья. Домашний сыр всего из двух простых ингредиентов. Не думала, что из этой затеи получится что-то годное, а вышел шикарный сыр. Очень вкусный, без всяких вредных примесей, а главное своими руками. Так как же он готовится? залить молоко в кастрюлю и довести его до первых признаков слабого закипания. Перемешивать обязательно. Молоко не должно прилипнуть к одну кастрюлю. Далее будем вводить уксус, но не сразу, а частями. Я это делаю в три приема. После каждого введения уксуса тщательно перемешиваю молочную массу. Свертывание происходит мгновенно и с увеличением дозы уксуса образуются вот такие большие белые хлопья. Очень важно сыр не переварить, иначе он будет резиновым. Как только сыворотка четко отделилась от хлопьев, убираем кастрюлю с огня и накрываем крышкой минут на 15. На этой стадии можно добавить соль и приправить по вкусу. А дальше процеживаем всю массу через марлю. Выжимаем жидкость, ставим сыр под груз, оставляем в покое на 2 часа, лучше всего в холодильнике. Из этого количества молока у меня выходит 250 грамм сыра. Посмотрите, каким симпатичным он получается. Я добавляю сухие приправы по вкусу и поливаю сыр оливковым маслом. Таким он получается на разрезе. Как видите, он очень плотный и совсем не крошится. На вкус очень приятная текстура и совсем не чувствуется уксус. Если сыр не был подсолен изначально, то его можно засолить в рассоле. Кипяченая вода плюс соль и порезанный на средние кубики сыр. В таком состоянии он настаивается около суток, после чего продукт готов к употреблению. В салатах такой сыр незаменим.